Всем привет, с вами Малахов Алексей Сегодня видео у нас с распаковкой электроники Но давайте начнем не с этого Под прошлым видео Очень-очень много дизлайков По отношению с лайками С одной стороны я понимаю, почему Что контент вообще далеко не идеален Но все равно же, мне интересно было бы узнать В чем конкретно были фейлы и проблемы Ну пока я монтировал видео, это недавно Я увидел, что на половине Видео дикция вышла из чата, поэтому какие ошибки я постараюсь в этом видео исправить. Но если нашли еще, то пишите в комментариях. Все, давайте микрофон переставим, чтобы он был не на столе, ну на столе, но не, не тут. Первая посылка у нас вот такая зеленая. Сразу напомню, это все, все, все посылки электроника. Всё, больше нет во-первых тут у нас есть диодные мосты блин как-то все сильно спокойно и не знаю что не сказать диодные мосты на по моему на 50 ампер вроде бы откладываем в сторону у нас в количестве 100 штук стабилизатор напряжения вроде бы на 5 вольт откладываем тоже в сторону Здесь у нас понижающий стабилизатор да на 5 вольт еще один еще один и еще один убираем в сторону также у нас здесь рфит метка с ключом Убираем это все в сторону, чтобы не мешалось. Также в этом видео будет кабель, который мне обошелся в 70 копеек. Без каких-либо купонов э, и всего того подобного. Он по идее должен быть в этой посылке огромной. Сейчас посмотрим. Эти посылки, так хрен конкретно. Блин, конкретно эта посылка. Это объединенные несколько посылок. Вот. Я сейчас открываю можно это заметить. Эта посылка после приезда в мой город дня 3 четыре пролежала просто на вокзале. При том, что ту, которую мы распаковали до этого, я уже выкинул этот. Та сразу приехала и доехала до почты. Я не знаю, в чем был прикол. Какие проблемы были. Давайте все достаем, достанем. И по отдельности будем распаковывать. Тут, тут пусто, видите. тоже в сторону ну да понимаю так чувствуется вроде что там что большое ну, не знаю а ну явно это у нас кабель Стоил он рублей 300 0-250 плюс-минус, ну, около этого. Я его заказывал для Ардуинки, просто конкретно этот. Да, и тут у нас разъем мини-USB. Да, именно не микро, а мини. Такой заводской упаковки он приехал, ну, со посылки в посылке. Выбираем его в сторону. Тут у нас энкодер, больше ничего не, не могу о нем сказать, просто энкодер. Тут у нас платки Arduino надо, в количестве 5 штук. Все эти платы мне обошлись в косарь рублей, то есть каждая рублей по 200 вместе с доставкой. Мне кажется, вам уже видно, но В этой коробке просто кабель Кабель в коробке такой огромный Это... Китай, Китай Вот как раз-таки тот самый кабель, который мне обошелся В 70 копеек Тут у нас, я не знаю, это или Type-C, или Lightning Или это одно и то же Честно, не шарю Он стоил 70 копеек, но За 70 копеек он нормальный Даже если бы самый говняный кабель прислали бы 70 копеек, ну это ничего. Я не знаю, как это произошло. Просто случайно, пока искал кабель для ардуинки, нашел кабель за 70 копеек. Решил по фану заказать его. Вот он и приехал. Ну, реально кабель обычный кабель. Вероятно, даже работает. Давайте уберем его в сторону, коробку тоже. Но ну, я вторую с этой коробки огромной для кабеля, ну. Тут у нас Bluetooth-модуль H05 вроде бы Который новой этой Новой версии Осталось у нас Три посылочки Давайте распакуем уже Я, наверное, звук на этом моменте меньше, потому что, я думаю, вам было бы больно. Ой, сейчас будет этот пенопласт везде по дому. Это не есть хорошо. Все пусто, убираем в сторону. Это у нас транзистор-тестер, ну или по-другому, ESR, э, этот метр. Пахнет шпаклевкой, шпаклевкой пахнет. Как бы странно это не звучало. Э, такая платка может измерять как сопротивление, так и емкость конденсаторов, так и транзисторы. Ну и вот. В будущем я планирую для него напечатать корпус, чтобы было все красивенько. Для него нужна крона, вроде у меня. Вот, валяется крон, давайте проверим, сейчас запускается ли он. Да, он работает. Такая зеленая подсветка. Пока тестировать не будем. Потому что я до конца еще не понял. Как он работает, то есть распиновка его Что, куда нужно пихать Поэтому позже попробуем Блин Что-то микрофону плохо скоро будет Давайте распакуем эту посылку Она очень увесистая Что интересно там блин Вашему шефу сейчас очень больно, я так понимаю Кажется была плохая Эти ставить микрофон на стол И еще и без паука У меня просто сам компьютер стоит И аудио как раз таки на него идет Это короче у нас Провода в силиконовой изоляции Тут получается все это сделано на катушках, а с другой стороны есть выводы, то есть будет удобно очень пользоваться. В общем, тут, по-моему, 50 метров. Тут нигде не написано, но если память моя не изменяет мне, тогда да, 50 метров. И у нас осталась, я так понимаю, одна посылка. Всё, убираем в сторону. Ну и вот наша последняя посылка. Здесь пусто Я уже догадываюсь, что это Это у нас мультиметр Тут есть мануал Вот как раз таки эти Блин Бывает такое, что слова просто забываешь В рандомные моменты, даже самые простые А, щупы, во, щупы Сам мультиметр И все, в коробке пусто Давайте я покажу чем я раньше пользовался До того как этот мультиметр пришел, А пришел он сейчас Вот таким мультиметром Его брали рублей за 700 Но у нас в городе Тут цены очень сильно завышены Как минимум Посмотрев на эти щупы Можно все понять Короче изначально были оригинальные щупы Но они в первые же моменты отвалились А Как это произошло я не знаю Ну явно сравните два мультиметра из них выглядит лучше а по цене этот всего лишь два раза больше питается он от вот чего он питается ну? давайте сейчас я возьму твертку, открутим и посмотрим Я чуть даже не знаю, как он открывается. А, все, Он открывается вместе с самим держателем. Очень необычно. Тут нужно три батарейки, типа... 3А. По полтора вольта, соответственно. Давайте мы сейчас прервёмся, я найду батарейки и как раз таки его врубим. Батарейки я нашел, уже вставил, Вот, он врубился. Давайте снимем пленочку с него. Такой мультиметр имеет подсветку дисплея. Также у него есть фонарик. Сейчас я полный обзор буду, не буду делать, потому что я не вижу там смысла. Если кому-то будет интересно, могу и снять позже. На нем сейчас одет прорезиненный чехол. Мне так кажется, ну вот, явно, что Да. Также он имеет фонарик. И тестер скрытой проводки. Но полный обзор, если вам будет интересно, я могу снять в следующем видео. На этом, в принципе, видео подошло к концу. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте лайки. И прошу вас... Попрошу вас написать комментарий, комментарии, если вам не понравилось как раз таки видео. Где будет аргументированный ответ чем она вам не понравилось много сильно тавтологии, я это понял ну короче до скорых встреч пока пока